Всем, с вами я Свойка Найс, снова, да, и это а, Ой И это Да, новое видео а, Здорово всем, парень, ребят, я забыла сказать <laughs> Да, ну ладно а, Собственно, не важно да. а, Мы будем сегодня играть на... Но Но хуй пиксели Да, к сожалению Одна, не все кидают, а в общем да, будем играть, Ну, и пиксели, а вид нужен, я yeah. а, и будем играть, а я следующее давайте в барс, да Квест мастер. у меня почему-то тормозит, вуаля. А, Сыграйте две игры в Зачем защита выбрать одну а Уже активировано. нажмите чтобы начать этот квест, ну я нажала. О, все. Мне живот нету идет кровати вин. Не, это уже млака. все. Давай 4 на три на три. Рань, давай. Почему? А, ну да, все. уры уже начали. Ладно. Ощущайте свою кровать. Потому подлагивает, потому и... Почему меня подлагивает, я вообще не понимаю. Сейчас он проводил стрим, тоже все увагом. Какой стрим не скажу, потому что я реально позже выложу видео. Ой, как же приятно не видеть бронзы. Вот сейчас слово предметов тема улучшения. на клик? Че? Ты ешки. Да вы гоните, что ли? Просто издевается все. Вся игра издевается. Чего это дают? Осталась только я. Шикарно. Ура, я перестала лагнуть. Ну да. Да почему? Он не к где играть. Почему все им уйдет? Подожди, мы 2 на два, два играем? Все. А, норма. Почему все им идет? Я могу не скачу. Если мне сейчас и здесь подлагать, то я вообще просто убьюсь. А умазы не получите. Я yeah. yeah, yeah, да. А, да. Чуть-чуть, что, что красный раз надеюсь, этот стоит на А почему я опять одна осталась? Включился. Да, и все, я поняла, что... I Ну, так наполовине броня. <свес> Че, у них везде уже инда. Ну, эти, господи. Да, и, конечно, я уже да я сто лет не играл на хайпиксике. А, Сюда, подожди. Че? А, нужно сюда, да. Сейчас подключаю. Так, да, я вообще молчу, но, ну, не простите mm -hmm. за мое молчание, что я обычно когда строю, я вообще всегда молчу. Х. Ну да, потому что мне еще даже разговаривать нечем, я просто застраиваю кровать самым тупым способом. Я от не отрицаю. Я могу снести кровать. Ладно. а ah. а yeah. Сейчас здесь разрушенное. Не знаю, зачем мне столько ресурсов. Очень жестко тормозит. Вообще я даже не знаю, почему так жестко тормозит. Все он подтормаживает. Так, ладно, там сверху. Я буду видеть, что я тут была. плохо, что я одна. В общем, кстати, казалось, что мне здесь два. Фау Клик. Ну. игра соответственно видео тоже а Почему только спала. А типа, эти, может, что-то не знаю. И орловушка сработала. себя куда рвал. Что сказать? Так, изумруда смысла нет строиться. Там желтые бегают на изумрудах. Изумруды. изумруды. Пока желтых три желтых стекло я понят надел. Не Почему нельзя так нормально приедать? У нас недостаточно звонов, да нужно два больше. я пробрался а он просто уничтожил путь М -м -м. короче ладно Нет, там я заканчиваю потому что я нобик а, да. а, нобик который не умеет совершенно щедрать короче если я не думаю при таком раскладе когда мне просто все тормозит короче если он все-таки вам понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал зовите друзей а с вами была я Сойка nice. Найс это не странное пропущение, это было Бэрид на Хайпикселе. Пикселя да. всем удачи, всем пока-пока-пока